Выпуск 1. Общая информация. Мы предлагаем три вида профильных систем Rehao. Евродизайн, Brilliant Design и Genio. Давайте рассмотрим эти системы в цифрах. 86% продаж приходится на систему Евродизайн. 10% занимает Brilliant Design и 4% профильная система Genio. Это обусловлено разницей в стоимости. Она формируется следующим образом. Предположим, окно в профильной системе EuroDesign стоит 1000 гривен. Это же окно в системе Brilliant Design стоит 1200 гривен, то есть на 20% дороже. И 1800 гривен в системе Genio, соответственно на 80% дороже системы EuroDesign. Следующее отличие – теплоизоляция. Существует обширное описание этого параметра. Но в окнах нам интересен коэффициент теплопроводности «К». Он характеризует количество тепла в ватах, которое проходит через 1 метр квадратной конструкции при разности температуры в 1 градус по шкале Кельвина. Другими словами, чем меньше значение k, тем меньше теплопотери через конструкцию, то есть выше ее изоляционные свойства. Для рассматриваемых систем он имеет следующее значение в цифрах или в виде графика. Базовую теплоизоляцию обеспечивает профильная система Евродизайн 60. На 23% теплее Евродизайн 70 и Бриллиант Дизайн. Лидирует Генио. Он на 51% теплее, чем Евродизайн 70 или Бриллиант Дизайн. И последний вопрос в этом обзоре. Где производит профиль для ваших окон? Профильная системы «Евродизайн-70» «Бриллиант Дизайн» и «Генио» производят в городе Витмунд, Германия. Профиль «Евродизайн-60» изготавливают на польском заводе «Рихау» в городе Шрем. На карте это выглядит следующим образом. В выпуск подготовили специалисты компании DefenStar.